Добрый день. Мы находимся в гостях у нашего партнера школы Танка, которую представляет руководитель компании партнера господин Прокаш Тулатор. Также с нами на этой встрече Санук Аджимахарджан, и я представляю себя, я являюсь руководителем международной школы звукорезонансной терапии Сурия. Меня зовут Виктор Суриков. Наша школа начала официальную партнерскую программу. С лучшей школой Непала. Эта школа изготавливает танка по заказу правительства. Мы будем представлять вам уникальные работы, можно сказать, шедевры, которых нет в мире. Многие танка описались в течение многих лет, даже не месяцев, а лет. Я считаю, что в жизни нашей школы это знаменательное событие. Поющие чаши это звук, танка это свет. Сочетание звука и света всегда было истинной гармонией мироздания. Uh, first of all, Uh, specialist in, in the collection of Neowari paintings, which is not easily uh, available and there are very few artists painting uh, the Neowari paintings. The Neowari painting is one of the oldest surviving tanka painting tradition in the world and it is very rare. Uh, Neowari painting is the you know the root of tanka painting. Uh, the tanka painting uh, tradition started from the Newari pova uh, culture. You know there are uh, today Tibetan tanka, Putinese tanka, uh, tankas in Japan. Uh, so all these tankas has its root in Newari pova. Newari. Newari is the oldest which буду. is practiced by Newars in the Kathmandu Valley. Мы будем представлять уникальное в мире искусство Неварской танка, Невар. именно Ниварской танка. Ты Я танка. слышал, что искусство танка зародилось в Непале да. в древности в Непале. Это Пова танка очень да. была. Да. Вот мы... Пова is the living heritage пола. of Nepal. It is uh, found only in the Kathmandu Valley. Да, это началось из Катманду, город Катманду. Пова. Пова. Uh, очень старый наживание. Пова танка. Пова танка. Танка, а началось это танка. Пова танка это неживой стиль, который живет в okay. We have been doing this business since the time of my grandfather. So I'm a third generation. Since three generation we have been doing this uh, collection. I mean collecting the nevare arts and doing this continue to you know doing this business. And at the same time, we try to preserve the tradition of Newari art. We try to make uh, Newari art popular in the international area now. And we hope in the coming days, more and more people knows about Newari art. Uh, in Russia, people will uh, know about them and will appreciate. And we hope uh, you know, it will make Nepal popular in the world. Thank you very much. Зачем человеку танка? Как Что они дают человеку танка? Танка – делают а uh, сколько лет эта коллекция уже собирается? Mm -hmm. Сколько лет назад ее начали собирать? Сто лет. лет уже собирают эту коллекцию. этой коллекции уже лет. Это, это невероятно, это невероятно, что у нас возможность есть начинать такой интересный проект. And just as Tibetan painting is also important, I mean just as Tibetan painting is important, Newari painting also holds a paramount importance in the you know uh, in the tanker painting sector. It is one of the very uh history bearing uh, tanka art tradition that very prestigious Получается что люди сейчас знают только тибетские танка и проявляют к ним интерес, да. но люди не знают, что на самом деле. Танка да. пришел есть... из да. Нивашки, так же как тибетские да. поющие чаши да. одинаково да. получилась история. Все да. думают, что тибетские поющие чаши, да. а в Непале самое лучшее не производство правда. мы считаем. И сейчас э, это абсолютно нормально и это естественно, да. что наша школа стала партнером угу. самого сильного, я бы сказал, семейного проекта, угу. то есть, которому много-много лет. Дет, дет. Да, что это уникальная возможность угу. представить эту культуру. И то, что в нашей школе наши ученики начнут практиковать с такими танка, у кого они появятся, это просто But it's just very, very yeah, and one oh. last thing, basically, yeah. <laughs> uh, artists are are world renowned for creating uh, the styles which are today the most precious Tanka styles in the in the world or in the human civilization. You know, for example, uh, the Ajanta Alora style in India. You know, Khatomba style, and then Gandhara style in, in, in Pakistan. These are all created by the Newari artist in the ancient time. No, yah, the visuals, yah, the jibu cartoon, no, guy, yah, Tamil, magazine, of it is too. No, time, yah, new vidal, first the visuals, of course, yah, udivil, time, first of all, very similar, like singing story. of но Но невероятно. Невероятно. Эти танка все будут проходить освещение в Непале ламами. И эффективность практики с этими танка, написанными лучшими мастерами и освещенными ламами в источнике, в Катманду, в Непале, позволит получать самые лучшие эффекты и результаты от своих практик, получать самое лучшее состояние. Именно поэтому мы стали партнером главной школы Непала, которая специализируется на изготовлении шедевров древнейшего искусства изготовления неварских танка ПОВА. На наших курсах я буду учить вас сочетать практику звукотерапии с поющими чашами с энергетикой древнейшего искусства неварских танка.